Дорогие все, всем привет. Я сегодня буду еще выходить в прямой эфир и в Facebook, поэтому немного сейчас тут настраиваю. Всем привет и дорогой Facebook тоже привет. Ну что ж я соскучилась по прямым эфирам хоть я и планирую сейчас выходить в при... не в прямые эфиры да, а записывать видео для того чтобы оно было качественно, полезное. для меня это важно, но тем не менее я соскучилась по прямым эфирам, потому что в них больше идет взаимодействие с аудиторией. Вот поэтому, Поэтому, да, привет в Facebook. Меня спрашивают, чего-то раненькое вышло в прямой эфир. Ну да, для меня это поздно, скорее поздно, чем рано. Ну что, чефырили? Чефырили, я видела большой отклик на мои чефыры с деньгами, с елкой, с денежной. Это очень здорово. Но что я могу сказать? Все эти вещи работают проверено неоднократно, но я еще люблю говорить и о серьезных вещах. И сегодня мы будем говорить по очень интересному поводу, по довольно серьезной теме: как входить в поток и как в этом потоке держаться. Я получила огромное количество вопросов. Я Сначала я хотела их отдельно выписать для того, чтобы зачитывать и отвечать на них, но вопросы сыпались и сыпались, поэтому я буду читать прямо с монитора, потом ваши вопросы. Многие повторялись. Я не знаю, сколько будет длиться эфир. Не меньше часа точно. Я благодарю вас за комплименты, спасибо большое. Давайте я быстренько пробегусь по теории, которые я вам хотела рассказать. И Я уже крепко подумываю по поводу того, нужен ли марафон на эту тему. Хотите ли вы марафон на тему, как входить в поток? По большому счету, я вот так вот со стороны смотрю на все то, что я хочу вам сказать. По большому счету, все мои марафоны о том, как входить в поток. Другое дело, что я просто не называю это этим словом. Но то, о чем я говорю, помогает выходить на другой уровень жизни, на другое, другое качество жизни. «Хотим марафон? Хотим марафон!». Окей, я проведу опрос, посмотрю на отклик. Если отклик будет довольно качественный, я, скорее всего, что напишу марафон. Тем более, что мне есть что сказать именно в режиме марафона. Но у вас сегодня будет краткое содержание того, что там будет. Я в потоке авторства. Да, это вот про это. Когда я говорю об авторе жизни, это, это про это. Но есть еще дополнительные факторы. Их много на самом деле. Копать, не перекопать. Я уже даже сегодня подумывала еще об одном, прямо вот перед нашей с вами встречей, еще об одном факторе, который тоже можно и нужно ввести. Вот. Вся информация от тебя легко воспринимается. Не вся. Вернее, не так: не каждому. Есть люди, которым я захожу, есть люди, которым я не захожу. Но я говорю, это как груша, которая должна созреть и упасть в руку. Труднее в нем оставаться, удерживаться, и чтобы из него не выбрасыло. Окей, мы сегодня будем об этом говорить, буду отвечать на ваши вопросы. Итак,. Я хочу напомнить вам цитату из книги Льюиса Керрола Алиса в стране чудес. Вы все эту цитату наверняка помните, что нужно бежать со всех ног только чтобы оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Что-то в этом есть, но немножко я это преподнесу по-другому. Так задумана природой, что то, что рождается, все что угодно, люди, другие вещи в природе, да? Они это все имеет жизненный цикл и потом умирает. То есть, рождаясь человек уже сразу стремится к смерти, ну, вот так. Это аксиома, поэтому давайте просто об этом помнить. Фокус в том, что на самом деле каждый человек находится в потоке. Ну вот это правда. Мы, когда рождаемся, мы сразу попадаем в поток. Другое дело, что каждый находится в своем потоке. Есть три вида потоковых состояний. Первое потоковое состояние ⁇ это деградация. Это когда вместо развития человек наоборот сваливается вниз. Второй вид потока это застревание, это когда все время ходит по кругу и повторяются цикличные ситуации на протяжении всей жизни. Я думаю, что вы об этом тоже вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Когда, например, женщине все время попадаются мужчины все время одного и того же типа, и она никак не может через это пройти. Или когда повторяются какие-то события, там человека все время обманывают, например, ну в общем, разные бывают вещи. И третий вид потока – это развитие, это когда у человека жизнь становится все лучше и лучше, Он становится все красивее и красивее, здоровее и здоровее, умнее и умнее, богаче и богаче и так далее по всем пунктам жизни у него все зашибись, пардон за это слово, но оно красивое, согласитесь. Третий пункт развития, он безусловно самый такой желанный, и тем не менее он требует соответственной отдачи от человека. Современная жизнь, вот знаете, наше человечество мне так кажется, мне так видится. Мы вступили уже именно в новую эпоху, где вся Вселенная помогает людям войти в это, в третье состояние. Потому что возможностей для личностного роста, для личного развития становятся ну, просто огромное количество. И для людей вот этой вот ценностью, для большого количества людей, вот это вот развитие личностное, оно тоже обретает какую-то определенную ценность. Это здорово, это очень круто. И раз вы пришли сегодня на этот эфир, я вас поздравляю, потому что... Вы тоже здесь, вы тоже стремитесь к развитию, это супер. Итак, сначала все люди развиваются. Когда ребенок рождается без развития, он не может просто выжить. То есть ему нужно научиться разговаривать, ходить, себя обслуживать. То есть, если он не будет развиваться, это противоречит его выживанию. То есть Сначала он в том самом потоке, когда жизнь становится все лучше и лучше. И дети, они милые, чудесные, прекрасные, да, а потом вот уже что вкладывают в них родители, то уже начинает проявляться потом. Наступаю на одни и те же грабли, второй вид потока, хочу третий вид. Окей, мы сегодня будем говорить об этом. Взаимодействовать с другими, да, ребенок учится. И. Они находятся в таком общественном потоке сначала, да? такой поток, который один на всех, и который их несет по развитию, все чудесно. И по разным источникам <coughs> в период от 21 до 25-30 лет человек становится на путь своего собственного потока. У кого-то бывает раньше, там лет с 15. Но вот средние цифры от 1 до 30, до 21 до 30 лет человек выбирает свой путь идет по своему уже потоку. И вот тут интересная штука. Чтобы вам было понятно, может быть, кто-то помнит, кто-то, может быть, из моих зрителей не достал, скорее застал, скорее всего, виниловые пластинки. А ну, помашите, кто помнит, что такое виниловые пластинки. Кстати, просто погуглить, посмотреть на картинке структуру именно самой виниловой пластинки. Там дорожки они накручиваются по спирали. И брак в пластинке, когда царапина, например, на пластинке была, вот иголка движется по вот этой спирали и бывает такое, что с пластинку заедает. И могло быть так, что иголка все время крутилась по одному и тому же кругу. Это вот второй вид. Да? развитие вот этого вот зацикливание. О, о как вас много кто помнит что такое виниловая пластинка а, могла игла перескочить намного назад могла игла перескочить вперед вот точно так же с потоками наша жизнь развитие происходит все равно по спирали а, вот и примерно так вот это все и происходит движение по потокам Значит, смотрите, человек находится в своем собственном потоке, который он выбрал, но у него всегда есть возможность перейти в другой поток. Есть возможность перейти в более качественный поток. Это когда сбываются несбыточные мечты. И бывает так, что человек сегодня не может даже об этом подумать, а послезавтра он оглядывается на свой позавчерашний день и думает. Елки, как это, это было так просто, это было так легко и так далее, да? А еще они были цветные, да, были, <coughs> были разные. Мы сейчас о потоках, а не о пластинках. Значит, давайте про первый поток, про деградацию. Это когда человек еще во время учебы, он уже начинает стремиться к пенсии. Условно, да, это все в кавычках. Родители так воспитали. Это примерно так. Он знает, что у человека есть жизненный сценарий, то есть это примерно как правильно работать. В 30 лет уже надо всего достичь, потому что уже скоро пенсия, скоро закончится жизнь. И у него есть галочки, которые стоит закрыть, для, ну, чтобы было все как у людей. Да? Тоже в кавычках. Моя любимая, моя любимая фраза. Что туда входит? Закончить школу, получить высшее образование, жениться, выйти замуж, родить ребенка а лучше двух, что там еще? Купить квартиру, машину, желательно еще и дачу, ездить в идеале два раза в год в Турцию или в Египет или на Таиланд, да? к концу жизни выплатить ипотеку и всю жизнь рассказывать своим детям, как... Я всю жизнь на тебя положила. Или там, мы с отцом, или мы с матерью. да? Ну. А ну, поставьте-ка пятерочку, кому знаком этот сценарий. К сожалению, очень многие люди в это прямо вклеиваются и пытаются соответствовать этому сценарию, и идут по этому сценарию. Да, знаете этот сценарий? К сожалению... Ну, в общем, многие через это прошли. Я думаю, что процентов у 90 советского населения, постсоветского пространства, да, прямо этот сценарий прописан, впечатан с «молоком матери», как говорится. И вот, проходя через этот сценарий, человек может направиться в сторону деградации либо в сторону застревания. Ну вот как-то так, да, посерединке. Деградация происходит тогда, когда человек постоянно жалуются на то, что с ним произошло. Значит, началось это, наверное, с перестройки, а может быть, еще и раньше. Не такое государство, не такая жизнь, не такая природа, не такая погода. И он не просто жалуется, а он искренне считает, что те события, которые с ним происходят во внешнем мире, они влияют на него. Все мои марафоны про ответственность, особенно в авторе жизни, все, все марафоны про ответственность, да, и я всегда говорю о том, что все, что с нами происходит, происходит по нашему выбору, по нашему желанию, и с нашего позволения. Возможно, сейчас не все поймут эту фразу, да, и прочувствуют, но это правда, это действительно так. Это так ум. То есть человек думает что внешние события могут влиять на его жизнь, на его судьбу, на то, что с ним происходит и так далее. И в этом случае его качество жизни становится с течением жизни, все хуже и хуже. То есть, когда он доходит уже до пенсии, там уже все капец. Пенсия мизерная, еле-еле старики выживают, да, ну вот, к сожалению, они оказываются вот в этом вот... В этой вещи. То есть, если дети неуспешны не и не помогают, то старость, к сожалению, встречается вот такая вот грустная. Или там бывает уход в алкоголь, в наркоманию, громанию. Сейчас гаджета мания тоже захватывает хорошо население. Благодарю за комплимент <с> в очередной раз отвлекаясь немножко на ваши комментарии. Окей, okay. застревание. Давайте про застревание чуть-чуть поговорим. Это когда человек понимает, что тут что-то не то. Может быть, лучше. Он даже знает примеры, когда лучше. <как> Он знает людей, у кого лучше. Возможно, это какие-то его друзья, близкие он понимает, что надо что-то делать, он понимает, что для того, чтобы что-то достичь, нужно развиваться, нужно учиться. Но основная эта ошибка вот этих вот людей, эти люди пытаются влиять на обстоятельства и на окружающих. То есть, если в первом случае люди думают, что обстоятельства на них влияют, тут человек начинает пытаться поломать вот эту вот внешнюю среду, бороться с ней. Их любимые слова «должен», «надо» и «бороться». Борются постоянно со всем. С лишним весом, с вредными привычками. Из моего любимого отдельная тема – это борются со своими биологическими часами, и сов пытаются превратиться в жаворонков. Эти люди идут наперекор своим желаниям, они наступают себе на горло, но продолжают переезжать как танк. Очень часто от этого появляются, появляются неврозы. Но вот они думают, что все равно все будет, будет с каждым днем все лучше и лучше. Это лучше, безусловно, чем деградация. У этих людей бывает, бывают качественные переходы наверх. Но если в каких-то вещах они добиваются добиваются успеха, то в других областях, в каких-то других областях, чаще всего у них ну, какие-то травмы. Вот так вот, я бы сказала. Я не могу сказать, что в варианте там все плохо, да, но часто травмы. В первую очередь страдает здоровье, во вторую очередь часто страдают отношения. И что-то там еще. То есть удовлетворенность жизни на сто процентов нет. Про копилку мы сегодня не поговорим, потому что тема сегодняшнего эфира другая. Вся жизнь борьба, да. Так, и дальше. Развитие – это вход в поток. Что это такое? Это принятие происходящего и полное доверие Вселенной. Вот как бы не банально это звучало, я вам сейчас расскажу. Значит, давайте я вам расскажу алгоритм, а потом я буду отвечать на ваши вопросы. И, возможно, и, возможно, вы получите какие-то ответы. Если нет, я эту тему продолжу в марафоне. Итак, что нам помогает входить в. Вот в этот вот поток развития. Первое это благодарность. Я вам, пожалуйста, очень рекомендую посмотрите мое упражнение, и из «Всё пропало в поперло. Оно есть в актуальном в Инстаграм. Некоторые жалуются, что нет звука. Значит, оно есть у меня на канале YouTube, и оно есть у меня на канале Telegram. Значит, пожалуйста, заходите, смотрите. Пользуйтесь! Это очень крутое упражнение, и оно действительно работает! Итак, первое – это благодарность, и второе – это радость за других. Не зависть, а именно радость, искренняя радость, благодарность Вселенной за то, что окружает вас успешными и чудесными людьми. Сюда же входит и пункт это «Окружение». То есть окружать себя людьми, которые успешны, богаты, счастливы. Вот на кого вы хотите быть похожими, теми вы себя и окружаете. Тему окружения сильно рассматриваю в марафоне расширения финансового сознания, который я веду вместе с Леной Блиновской. Ну, в общем, это очень серьезный фактор. Обращайте на это внимание, с кем вы общаетесь. Следующее. Следующий пункт это понимание своей цели и стремление к ней. Вот реально, если вы не знаете, куда вы, вам идти, то вообще, как вы движетесь? Цель или мечта, да, она когда она определена, она точно сбудется. Сбылась одна мечта, оставьте себе другую. Чем глобальнее и несбыточнее мечта, тем круче ее потом получать и реализовывать. Как изменить зависть на радость? Приходите до марафона автор жизни. Вот правда. У меня я вообще считаю марафон автор жизни универсальным, который чинит вообще жизнь во всех сферах. Ну вот, вот правда. Такие отзывы читаю, знаете, мне порой хочется. Во-первых, порой плачу над этими отзывами на полном серьезе, потому что у людей меняются жизни, судьбы, ну просто капитально. И еще один секрет: свою тайну прямо вам обнажу. Мне порой тоже хочется пройти такой марафон. Ну, вот, вот где бы взять такой марафон, который настолько может качественно, в лучшую сторону, изменить жизнь. Мне грех жаловаться, у меня в жизни все круто, все прекрасно, все замечательно, да. Я ее сама строю, сама делаю, радуюсь. У меня все настолько хорошо, что прямо аж. Ну, в общем, радость, да. Но, тем не менее, хочется испытывать вот эти вот совершенно потрясающие эмоции, когда ты понимаешь, что твоя жизнь так прямо аж ух, и подскочила качественно. Так, так вот, следующий шаг это понимание своей цели и стремление к ней. Цель должна быть четкой, ясной. Это вот, пожалуйста, в марафон. Исполнение желаний, Клени Блиновской. Вот идите туда, учитесь загадывать правильно, и все супер будет. Следующий пункт это принятие любого события как безусловной пользы. На этом пункте я чуточку хочу остановиться. Порой нам кажется, что происходящие с нами события плохие условно, да, в кавычках. Там, муж, например, ушел к другой, с работы уволили, с подругой поссорилась, да, вот такие самые распространенные вещи. И человек прямо вот сидит и плачет над этим и пишет мне: "Аня, все пропало, все превратилось в тыкву. Как же так? Должно было быть все хорошо, а вот на самом деле все плохо. Подождите немного, да, вот доверьте доверьте примите вот это вот событие." найдите в этом пользу. Почему так происходит? Опять-таки, я эту, эту тему рассматриваю в «Авторе жизни», но довольно часто бывает так, что мы хотим изменений, но очень страшно сделать шаг. То есть, для того, чтобы изменить качество своей жизни, нужно бросить нафиг чтобы не сказать другое слово эту работу на которой я работаю да и открыть свое дело например или просто перейти в другую компанию но я боюсь потому что у меня здесь обои интернет и вообще стабильность да мне платят зарплату хорошую и мне очень страшно куда-то уходить и что тогда делает Вселенная? Ну человек-то готов. И что тогда делает Вселенная? Она берет еще лбаном, его просто выбрасывает с этой работы. Увольняет его, этого человека. Для чего? Для того, чтобы наконец-то начал шевелиться своей жопой. Точно так же с окружением. Живу с этим мужем, да. Вот он такой вроде не пьет, не бьет, деньги зарабатывает. Но этот муж энергетически, например, тянет вниз, женщина хочет изменить, или там мужчина живет с женщиной, да, хочет изменить свою жизнь, старается развивается, но партнер не дотягивает. Что делает Вселенная, если человек не может сам принять вот это вот решение о разрыве? Точно так же с щелбаном выкидывает партнера. Точно так же про друзей и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное если с вами происходит какое-то событие... Опять-таки, это происходит когда? Когда вы точно понимаете свою цель. Вот, вот у вас есть цель, вы о ней помните каждый день, вы каждый день к ней идете, и тогда все те события, которые с вами происходят... Посмотрите, попробуйте выйти из этой ситуации, посмотреть на эту ситуацию со стороны и понять, Какая польза для вас в этой ситуации во имя вашей цели может быть? Вот это правда. Сто процентов вы найдете пользу, если будете честны с собой, и все у вас будет получаться. У той же Алисы в стране чудес, да, есть тоже такая чудесная цитата. Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно. Цитата, от которой мурашки по телу просто. И следующий фокус: каждый день становиться на чайную ложку лучше, чем сегодня, чем вчера. Делайте что-нибудь. Учите пять слов иностранного языка в день. Делайте одно приседание в день. Я не знаю... Выберите сферу, в какой вы хотите развиваться, а лучше несколько сфер, и делайте там хоть что-то, хоть чайную ложечку, хоть один глоток. Здорово, если вы будете заниматься саморазвитием по-крупному, как говорится, да? Но даже если вы будете становиться хоть чуточку лучше, хоть чуть-чуть вы будете делать чего-то больше, этого уже будет вполне достаточно для того, чтобы подниматься, подниматься, подниматься. И это будет здорово! А задайте себе вопрос «Что я хочу сегодня сделать?» не «что мне нужно для того, чтобы перейти на другой уровень». Забудьте вообще это слово. Это отдельная тема для разговоров. Что я хочу сегодня сделать? В чем я хочу сегодня стать лучше? Я сегодня хочу продвинуться во французском языке. Окей, okay, блин, я не доосвомила. Пошли, не буду рассказывать. Выучите одно слово во французском языке. Одно, но выучите, и вы уже будете лучше. Уделите 5 минут своего времени за сутки для того, чтобы стать лучше. Итак, упражнение, да, упражнение. Упражнение очень простое. Заведите себе красивую тетрадь, дневник своего пути по потоку, назовите его, и просто каждый день проверьте этот дневник по пунктам. Можете просто вести, делать упражнения, и все, пропала в этого будет вполне достаточно, но круче будет, качественнее, если вы будете делать, ну, вести этот дневник. Проверили по пунктам. Первый пункт. Кому я сегодня благодарна? Благодарен. Следующий пункт. За кого я сегодня радуюсь? Именно радуюсь искренне. Там был вопрос, как избавиться от зависти. Порадуйтесь. Вот прямо вот сядьте и порадуйтесь за другого человека. Потом это войдет у вас в привычку. Следующее. Проверьте свою цель, и что вы сегодня сделали по дороге к ней. Может быть, вы просто о ней помнили, думали и свою жизнь прожили во имя этой цели. Окей. Четвертый пункт. Принимаете ли вы события, которые с вами сегодня произошли? Любая неприятность, какая с вами произошла, скажите «Окей, Вселенная, я это принимаю, пользу в этом я вижу вот такую-то, я такой-то сделала вывод, такую-то сделала меточку себе до да? опыт такой-то получила и следующий пункт в чем я сегодня стала лучше если еще не стала у меня еще есть пять минут времени для того чтобы что-то сделать для себя в чем-то развиться родителям как показать что можно думать и жить по-другому очень тяжело общаться слушать ничего не хотят оставьте родителей в покое Максимум, что вы можете им сделать, вы можете им подкинуть просто информацию, порекомендовать книги какие почитать, кого послушать, кого посмотреть. Сейчас очень много людей, которые могут заинтересовать. вот, Придите к родителям и скажите «Ой, я тут смотрела там, такую интересную...». Таких интересных людей подпишите их в Инстаграм, прямо включите им уведомления о публикациях. Пусть родители читают, если вы считаете, что эти люди им помогут. Насильно не воспитывайте. Я прямо вот отдельно хочу об этом поговорить. Смотрите, я когда говорила о пункте застревания, да. Сейчас я вот перейду к вашим вопросам, которые вы задавали под постом, обязательно на них отвечу. Когда я говорю про пункт застревания, там человек все время хочет повлиять, еще раз повторю, на обстоятельства и на окружение свое. Повлиять на своих детей, мужей и родителей. Это самое, ну, жен, да, соответственно, это самое распространенное заблуждение. И на обстоятельства. Там на сотрудников, на работу и так далее и тому подобное. Вот, когда мы пытаемся проживать чужие жизни да, и находиться вне себя, вот, выходить из себя... Очень классное, кстати, выражение. Вы понимаете, что это негативно. Да? Быть в себе – это быть в согласии с самим собой принимать свою жизнь и работать только с собой. Вот можно только с собой работать, а родители подтянутся, родители потянутся, дети потянутся, мужья подтянутся. Когда человек работает над собой, над своими собственными качествами, тогда изменяется и их жизнь в том числе. Я перехожу к вашим вопросам. Их огромное количество, у меня не так много времени... Как бы мне так качественно прочитать ваши вопросы. Так, так, так. Тут вопрос такой, твоя любимая традиция в новогоднюю ночь. Слушайте, у меня нет... Я новогодние ночи, кстати, не так много уделяю значения. Я моя любимая традиция в новогоднюю ночь. Лечь пораньше спать. Как-то так. Я не понимаю ритуального поедания еды вот, в 12 часов ночи. Ну вот серьезно. В эту ночь мы решили с мужем. Мы накупили разные икры щучие красные черные и возьмем бутылку шампанского будем пить и съедим по бутерброду с икрой и ляжем спать мы жаворонки так а вот всякие другие дни вообще знаете очень интересно меня муж приучил к тому что праздник тогда когда он приходит из рейса то есть не тогда когда по календарю а тогда, когда, <смех>, когда он из рейса приходит, ну, бывает Новый год, можем отметить в феврале, например, там, у него и день рождения в январе, можем отметить там в ком-нибудь марте. Ну, вот. Так что так. Поэтому как, как бы как-то так. Я не смотрю на календарь. Так. Длинный такой вопрос. Буду читать и дальше думать. «Я сейчас поняла, что чувствую себя неудобно за то, что выбираю лучший для себя вариант из трех предложенный, а не бегу с криками «Ура!» на первый облагодетельствовавший. Прямо сидит внутри, а не офигела ли я? Поясню. Перед началом поиска работы я представила себе идеальную позицию. Место, оклад, сама работа Начала искать. Сначала сильно фильтровала на входе, так как на меньшее, чем я представила, не была готова. Потом мне поступило почти идеальное предложение, оклад выше, чем я себе рисовала вначале, но не так высок, как мог бы за количество той работы, которую от меня хотят. Плюс дальше дома... Так, -ля -ля, ля ля ля ля В общем, в общем тут рассказ о работе... Появилось чувство стыда, как мне не стыдно, и и так пришло предложение с подтверждением. В общем, очень-очень длинный вопрос. Прямо целая история. Нет, не офигела. Да, это нормально выбирать для себя лучший вариант. Ну вот это ну так и должно быть. Вопрос. В одном из эфиров вы говорили, что как жить, с кем жить, и сколько жить, человек сам выбирает. Как-то так. Подскажите, пожалуйста, насчет, сколько жить? Это касается только естественной смерти или несчастных случаев тоже? Несчастных случаев в том числе. Любой, любая смерть это выбор каждого человека. Так, так, так. Как не впадать в состояние фрустрации? Или если я чувствую, что я в него впала, как быстро выйти из него и вообще никогда не возвращаться? Отличный вопрос. Значит, смотрите. Кстати, мне там, по-моему, тут задавали, или, может, где-то в другом месте задавали этот вопрос. Всегда ли я вот такая вот, да? В приподнятом настроении, как говорится. Слушайте, во-первых, я живая. Точно так же у меня бывают перепады настроения, и все время быть на веселе, знаете, это либо быть мертвым, либо быть там, под каким-то как... в измененном состоянии сознания. Да? И, и другое дело, что я умею с этим справляться мгновенно. То есть я быстренько нахожу причину, быстро ее прорабатываю и так далее. Так вот не впадать в состояние фрустрации, это ну, неправильно. Знаете, наоборот, для того, чтобы понять, как хорошо, очень даже классно иногда почувствовать, что где плохо, где больно, потому что кайф потом, он такой более насыщенный становится. Потому что, если есть все время черную икру ложками, да, то ну, оно как-то приезд очень быстро, и потом очень сложно будет вот этот вот кайф новый почувствовать. Так вот, как быстро это прорабатывать? Примите эту ситуацию как урок, которая с вами произошла, если она вам неприятна, и поищите пользу в этой ситуации. Вот это вот универсальная штука. И поблагодарите Вселенную за этот урок. Если вам сильно больно, сделайте вывод. Подумайте, что вы сделали не так. Скажите Вселенной, Вселенная все поняла. Я в следующий раз так не сделаю. Так, так, так. Вот тут вопрос про бизнес. Не могу работать как учат, не мое. Ну, Вселенная так не дает. Вселенная, знаете, бывает, искушает. Что вы выберете? Деньги, да, возможно зарабатывать, или все-таки отклик души. Отклик души. И когда вы будете действовать и работать по отклику души, Вселенная вам будет помогать деньгами, поверьте. Это, это вообще однозначно. Кстати, там еще есть вход в миссию свою. Вот тогда, когда вы будете идти по своему потоку, по своему желанию, миссия сама к вам придет. Миссия, предназначение. Так. Что нужно сделать подумать сказать чтобы быстро переключиться в состояние сознания мухи лечу на всякое говно на состояние сознания пчелы лечу на нектар что нужно сделать подумать сказать тут нужно помнить о своем желании о своей мечте и когда вы будете об этом помнить тогда вселенная начнет вам помогать у меня в авторе жизни я в, бесплатных, в бесплатной части, даю интервью с автором жизни. Вот там это прямо очень четкий показатель. Это, это мой друг. Это не, не просто какой-то знакомый знакомых. Это мой друг. Я знаю эту историю давно и вот из первоисточника в свежую. Да, она прямо не отпускает меня на протяжении многих лет. Когда у человека была цель, ему вся Вселенная, вселенная вот так вот руки под него подставляла. Поэтому вам и говно перестанет попадаться тогда, когда у вас будет цель, и вы будете понимать, что вы живете ради этого. Но не притягивать ее, не, не вы вывлиять на обстоятельства, а жить по отклику души. Ну вот как-то так. Как быстро я могу научиться входить в состояние потока и быть в нем? Тренируйтесь. Вот, это... вот эту формулу, да, вот эти пять пунктов, которые я дала сегодня, очень быстро выносят на новый уровень. Те, кто делает упражнение и все попало, в попёрло, не дадут соврать. Начинают переть там у некоторых прямо с первого дня, ну гарантированно с седьмого. Так какие мысли, слова, действия могут привести к выходу из состояния потока? Тоже этой теме уделяю огромное внимание. Целый эфир в марафоне автор жизни и в марафоне расширения финансового сознания. Это слова, которые несут ограничения насилие над собой там ну, вот я эти слова даже озвучила самые главные слова это должен и бороться это вот прямо так так читаешь книги проходишь марафоны жаждешь знаний реально не можешь остановиться на все кидаешься где написано деньги и уже перегруз вроде но на теорию все так же тянет а вот до практики доходить лень ну лень вот упражнение пять минут уделять себе на то чтобы сделать чтобы стать лучше начать с пяти минут а потом дальше втянешься когда видишь результат тогда Начинаешь 10 минут потом себе уделять, потом 15, потом 20 и так далее. Так. Поток он один, общий. Вот сначала общий, потом у каждого свой. И в любом случае, вот помните о том, вы, -то, вы в потоке. Вопрос в каком. Вот, вот это вот важно. Мы сами делаем э, свои свою жизнь. Так, а вот еще, бывают разные потоки. Денежный поток, когда везет с мужчинами, или может поток, чего хоч... что хочется путешествовать, он про путешествие. Классный вопрос. Бывает, да, одна сфера прокачана, а какие-то другие сферы страдают. Ну да, это, это не то, что вы потоки разные, это просто в вашем потоке такая информация. И если вы будете работать над этим, то это все чинится. Прямо берете, вот какая, какая сфера проседает, например, отношения с мужчинами проседают. Значит, вот это упражнение, как я могу быть лучше, берете и вот эту сферу прокачиваете. Так, так, так, так. дальше там просто комментарии. У меня так, что через моего мужчину легко приходят деньги, машины, телефоны, а вот что захочется, то и приходит. А у самой не получается. В бизнесе долги, нужные суммы, как не прорабатывают, не приходят. Почему так происходит? Ну, я думаю, что можно начать с, с грамотности, с бизнес-грамотности. То есть, наверное, где-то здесь просто проседает. Ну, я бы тут с рациональной стороны сначала подошла. Почему, как только у мужа начинает закручиваться положительная энергия по работе и в жизни, обязательно через 2-3 недели идет откат? Классный вопрос. Это бывает, включаются страхи. Есть так называемый страх удачи. Человек боится, что он не справится со всем вот этим вот счастьем и добром. И поэтому идет откат. Это может быть через застревание проходить. После отката долго восстанавливается. Да, потому что не принимает это как урок, как опыт, сопротивление уроку. Поэтому я рекомендую искать пользу во всех этих откатах и расширять свои границы вот этого счастья и получения удовольствия. Так. Как остаться женственной и не потерять духовности, гоняясь за целями финансовым благополучии и гармонии в себе? Классный вопрос. У этой серии ограничивающих убеждений, что если быть финансово благополучной, то потеряя женственность. Точно так же, как и раньше я отвечала, прокачивать вот эту вот сферу женственности. И находить примеры, вообще работать с ограничивающими убеждениями, Искать примеры женственных, красивых, успешных женственных женщин, да? пардон вот. за тавтологию, да? но ну, вот так. То есть менять просто свои убеждение. Как понять, что ты сама хочешь? Например, из двух вариантов выбрать надо. Помню твое упражнение с монеткой, есть еще техники. Есть техника называется Господи, как же мускульный тест, по-моему. Когда м -м, вот так вот складываешь пальцы, перекрещиваешь и задаешь себе вопрос. Сначала готовишь ответ если крепко будут соединены пальцы, значит «да», если они разъединятся, значит «нет». Задаешь себе вопрос «я хочу этого», и делаешь вот так. Если пальцы разрываются, значит «я не хочу». Это реально работает. Вот Мускульный тест — это именно ответ подсознания, когда ум перекрывает ответы от нашего тела. Мускульный тест работает на прямо на ура! «Почему подруги могут заменять мужа? Поддерживают, понимают, помогают. А муж нет. Ему не хочется ни развития, ни перемен. Что делать?» Это же ваш муж. Это же вы выбрали себе такого мужа. А почему вы выбрали себе такого мужа, который не поддерживает, не понимает и не помогает? Сначала разберитесь со своими желаниями». Слушайте, мне очень не нравится, что я не вижу всех комментариев. Как с этим быть? Ага, вот еще загрузить еще комментарии. Как научиться понимать, что этот знак именно тебе, что ты оказался в нужном месте в нужное время, ведь в это же самое время в том же месте рядом сотни и тысячи людей, как почувствовать и не пропустить? Или это осознаешь после того, как все сложилось и получилось, и анализируя, понимая, что когда оказался именно там и тогда, когда надо. Благодарю тебя за все. Так. Если вы задаете вопрос вселенной и просите ей ее показать вам на понятном вам языке ответ, то этот ответ будет именно для вас. Почему не для других людей этот знак будет? да? Потому что ну, если не было запроса, то они его просто не увидят. Я люблю приводить пример такой. Вы что-то ищете, и сто раз посмотрели, вот, допустим, вот в этом ящике. Вам нужно найти там какую-то ручку особенную. да? Вы открываете этот ящик. Нету там этой ручки. Ходите, ищете ее в других местах. Не нашли. Опять открываете этот ящик. Опять там нет этой ручки. И вот так вот ходите несколько раз, и потом в конце концов в этом ящике вы находите эту ручку, причем на самом видном месте. Есть моменты, когда мы видим, и есть моменты, когда мы не видим. Вот когда мы не видим, значит, мы не должны этого видеть. Ну вот как-то так. То есть все наше подсознание уловит, уж поверьте. Если у вас есть отклик на то, что это ответ это ответ на мой вопрос да значит это ответ на мой вопрос нужно искать свою любовь или она сама тебя найдет нужно только работать над собой мне сложно ответить на этот вопрос но я за активные действия но я за то чтобы хотя знаете <сORview> <сORview мне это в свое время не помогло я когда познакомилась со своим мужем, я активно предпринимала действия для того, чтобы познакомиться с мужчиной. Я там была на сайтах знакомств, у меня висели мои анкеты, там я переписывалась с какими-то ребятами. Довольно интересных людей, кстати, нашла. С некоторыми дружу до сих пор, вот, потому что нам, мы были интересы друг, друг другу по духу. Вот. Но тем не менее, со своим мужем я познакомилась на перроне перед поездом в Киеве. То есть, ну вот, ну, наверное, одно другому не мешает, как-то так. Потому что я знаю множество случаев, когда люди находили друг друга на сайтах знакомств. Ну, то есть по всякому, <смех> по всякому, но все равно все все вот здесь. Но если вы будете сидеть дома и ничего не делать, но только работать над собой, ну не знаю, я я за активные действия, хотя можно выйти вынести мусор, да, и любовь найдет. И да будут такие ситуации, когда судьба берет одного человека за одну руку, другого за другую, вот так вот подводит. Потому что у нас с мужем было именно так. То есть до такой степени волшебные обстоятельства знакомства. Вот, но я не могу сказать, сидите дома, работайте над собой, любовь ваша вас найдет. Я... У каждого человека свой... своя дорога. Я активная, я такая, что я буду что-то делать для того, чтобы что-то произошло. Так. Вот вы откуда это знаете, <смех> как вам пришло знание о всем, что вы говорите. Слушайте, ну, во-первых, я 25 лет в психологии, больше 25 лет в психологии. Я много учусь, я очень много учусь и у очень крутых учителей, и за границей, и у духовных людей, у шаманов, у монахов. Вот, поэтому ну, начинала я там учиться у классика Фрейд, From Берн и так далее. Так. Я сейчас в поиске себя, идей много, но вот материальная составляющая немного тормозить. Как будет развиваться в этой сфере? Можно начать с копилки, с марафона расширения финансового сознания. и Так далее. Марафон расширения финансового сознания у Лены Блиновской. Она его полностью организовывает и собирает туда людей, хоть мы проводим его и вместе. Так, про состояние потока. Ого! Захожу в аудиторию. Вообще, вот я сейчас прочла комментарий у самой мурашки по телу. Захожу в аудиторию, где проходит семинар. Минут пять задержалась. Вижу несколько свободных мест. Присела, не задумываясь туда, куда ноги привели. А на сиденье стула лежит бэдж с, моим... с моими фамилиями, имя, отчество. Поймала состояние потока? Да, поймала состояние потока. Супер! Очень круто. А, так, так, так. Вот еще вопрос. Я уже об этом говорила, но просто по-другому сформулированный вопрос. Я повторюсь. В момент вылета из потока, что именно дает силы войти в поток обратно, как быстро это происходит? Смотрите, если на любую ситуацию вы смотрите со стороны движения к своей цели, например, вы хотите жить там, в Испании, в доме у моря там плавать на своей яхте ну и так далее да там какие там бывают фантазии часто часто пишут фантазию ездить на феррари там и так далее и вдруг вы узнаете что вас уволили с работы и вас это подкосило прямо ну то есть неожиданно как гром среди ясного неба да блин Скажите, благодарю тебя, Вселенная, что ты выпхала меня с этой работы. Значит, я... Окей, я все поняла. Я, значит, буду сейчас работать над тем, чтобы найти другую работу или открыть свой бизнес, или и то и другое, или там чему-то научиться. Так, вот так, с благодарностью и с... найдите пользу. Вот, как поддерживать в себе состояние зеленого светофора всегда. Бывают дни, когда все не к черту и валится из рук. Вы знаете, у меня тоже такое бывает, не поверите. И когда, как в украинском языке есть такое классное слово, не в гуморе. Вот, не в, не в состоянии потока, грубо говоря, не в духе. Вот. Если у меня я себя ловлю на том, что у меня такое состояние, это говорит о том, что тело требует перезагрузки. Возможно, скорее всего, я устала, но меня продолжает нести. Я там работаю на работе, да, условно говоря, там провожу какие-то консультации, что-то пишу, что-то делаю, а тело не хочет. Тело говорит, Аня, отдохни. И я тогда позволяю себе тупо вот ничего не делать. То есть если я замечаю, что у меня прямо с утра там одно свалилось из рук там что-то поломалось, что-то разбилось, я прямо все закрываю и провожу этот день с пользой для себя там иду в какой-нибудь спа например или там включаю себе какую-то комедию, это бывает крайне редко. это бывает может быть там, три раза в год, но бывает. Вот. Позвольте себе значит своему телу отдохнуть. Это значит, что вы не расслышали себя, не поняли этот сигнал немножко раньше. Так. О, тоже классный вопрос. Почему, когда внезапно, спонтанно о чем-то подумаю, сбывается, а когда мечтаю о мечтах, то нет. Как синхронизировать? Смотрите. Когда вы мечтаете о мечтах, тогда вы пытаетесь изменить внешнюю среду, обстоятельства, и происходит зацикливание. А когда спонтанно, искренне о чем-то подумаешь, я об этом говорю. На каком же марафоне я об этом говорю? По-моему, на авторе жизни. Тогда происходит вот это вот искреннее желание, она приводит к их стопроцентному исполнению. Потому что эта искренность, она вот как раз именно в состоянии потока. А когда я прям хочу изо всех сил, то тогда происходит... Я делаю каждый шаг для того, чтобы сделать то-то. А внешний мир может этому сопротивляться в данный конкретный момент. Тут вот очень важно улавливать вот эту вот грань и помнить о своей цели, да, помнить о своем эм, желании помнить, но не, не ломать пространство ради него. Вот как-то так. Так. Можно сделать так, чтобы поток сам не хотел от тебя уходить. То есть не стараться в нем удержаться, а сделать так, чтобы он не мог уйти. Ну не так, значит, смотрите, Ольга. Просто помнить о том, что я все равно в потоке. Вопрос: в каком? Вот задайте себе вопрос: в каком я сейчас потоке, и что я могу сделать, чтобы выйти в поток более качественный? Так, девочки, менеджеры есть сейчас менеджеры мои. Как кто здесь? Заблокируйте, пожалуйста, Гару, Мова, Арсул. Мешает с Или вот. Так. Как перестроить мозг на новый лад? Постоянно вылазят страхи и убеждения. Как не работай? Приходите на марафон Автор жизни, там качественно прорабатываем. Случайный случай. Я вас благодарю за то, что пришли на эфир. Так, дальше. как удерживаться в моменте сейчас вроде настроишься начинаешь ощущать жизнь происходящую прямо сию секунду но быстро разум приклеивается к прошлому моменту в котором произошло что-то неприятное или начинает представлять будущее переживать о нем что с этим можно сделать спасибо тренироваться можно прийти на терапию можно ну, психологу, да, и проработать вот это, вот эти вот вещи. Есть такие штуки называются импритинги, которые, ну, прорабатываются. Сейчас чихну. Нет, не чихну, но это значит да, значит вам надо на терапию. Или же приходите на марафон Автор Жизни. Так, так, так. Когда ты сама находишься в состоянии потока, возможно ли как воронку закрутить самых близких людей или мою команду? Ксения Ларкина. Классный вопрос. Ксения, я, наверное, отдаю тебе за этот вопрос, отдаю тебе приз. Значит, с одной стороны, когда человек развивается, но не так. Когда человек входит в состояние потока, когда человек развивается, когда он растет сам с собой, к нему притягиваются люди, которые хотят развиваться, которые хотят расти, либо уже растут и так далее. То есть, когда работаешь над собой, качественно меняется свое окружение. Но я за то, чтобы сначала работать над своим окружением, и тогда легче самому развиваться. Там разные есть подходы. Если даже самые близкие люди